Ребята, всем привет, с вами Артем Морозов, мы сейчас снимаем школу воркаута. Сегодня наш урок при... Как я его... выгляжу? Нормально. Дебил? Снимем, как то подразминаешься. Да? Да. Тогда это более плотно чем-то. Ну, это более плотно, да, но фасон один и тот же. Зато в ней, сейчас не холодно тебе будет. Штаны хорошие, мне нравятся. Твари, чё, кусается, что Ну, следующая партия штанов, они будут длиннее. На 10 сантиметров. Это раз. Ты даже магнит еди даже тут замативай. Пытались справиться с этими чуваками. Ну, в любом случае, наверное, будем больше болтать. Нет, я не привык пампиться перед видео. Это глупо. Вот это трицак прям, а. Метеорет прям такой офигеет. Ничего себе трецак вообще. Че, реально нормально? Нет, конечно. но просто больше, чем у меня, поэтому. Панк это все для лохов. Так, давайте в белом выгляжу. Нормально, Главное, что реклама воркаут. Ладно. Реклама воркаут. Ребят, это все ради воркаута. Всем привет, я в этой одежде для того, чтобы была реклама. <связать> <связать> Ладно, в общем, у Тохи есть видео на канале, где... А мы без петлички будем еще, погоди? Ладно, звук хороший, да, получается? Более-менее, ну да. Так поближе, наверное, подойдите. Всем привет! У Тохи на канале вышло видео, где он плохо отзывается о брусьях, и я думаю, что он немножко не прав. И мы сейчас разберем все упражнения на брусьях, все поэтапно чтобы больше не было таких видео на ютубе хочу нормальное видео, чтобы люди могли посмотреть все получить, все знания и осознать всю боль их упражнений это видео мы посвятим правильному выполнению отжимания на брусьях потому что у многих появляются какие-то травмы, какие-то вопросы кто-то не понимает, что он делает Поэтому сегодня мы все четко разберем, все по полочкам разложим. И я надеюсь, у вас больше ничего не будет, никаких вопросов там не появляться, никаких проблем. И вы будете прекрасно делать брусья, вкачивать свои грудные, трицепс, плечи и многое другое. В общем, я надеюсь, вы полюбите их. Давай, вот какой может быть первый вопрос, например? Вот я, у меня есть такой план, типа вот. Типа зачем делать брусья? Давай, ты снимаешь сейчас? Да, снимаю сейчас. А, снимаю. Брусья являются одним из лучших упражнений на, грудных, на грудные. Ну, то есть, вот если вы, это упражнение с собственным весом, то какой-то другой снаряд вряд ли вам даст э, столько же нагрузки на грудные мышцы, сколько брусья. Но многие не могут почувствовать эти грудные мышцы, потому что они делают это неправильно. И я расскажу вам, как сделать это правильно. По крайней мере, постараюсь. Так, я вот думаю, с чего начать. Но я сделаю. Ну, ну вот, можно показать как надо и потом объяснить, какие ошибки делает народ. Видно сразу, что ты давно видосы не снимал. Да, очень давно. Прям вообще. Я давно не выступал, видосы не снимал. Да, это только одни формулы начал. Все подзабыл, все подзабыл. Я вот причем что самое забавное, до того, как мы начали снимать, пока ты ехал, я все структурировал, нормально, все разложил. да, все так говорят, да. Все четко, потом. Тебе бакалавры также рассказывают, да, В общем, первая ошибка. Это моя кривая рука. Я не знаю, Первая ошибка в горевых руках, ребят. Тренировка, блин. Погоди, я только сегодня это. все Ты на листочке не выписал, очень зря. Там три было, да, на листочке не выписал. Из-за чего появляется вообще проблема с брусьями у людей? Это первое, слишком сильно зацикливаются на них. То есть вы сильно очень заморачивайтесь, делаете постоянно только лишь одни брусья, а, не знаю, так сильно заморачивайтесь, что боитесь что-то не так сделать, и в итоге вы делаете это что-то неправильно, из-за этого появляются какие-то травмы, какие-то проблемы. Это первое. Второе, вы делаете не с правильной техникой. Ну, то есть это вообще самое распространенное. Вы делаете не с правильной техникой, не понимаете, что зачем, как. То есть для вас это главное выжить, то есть подняться и все. Но зачем подниматься, чем вы поднимаетесь, вы не задаетесь таким вопросом. И третье, это. Я забыл. Что третье. Мать зацикливание, неправильная техника. И. Еще вот, что вот бы. А! Нет ощущения своего тела. Вот. Ты снимаешь? Да. И третье, это вы не чувствуете своего тела. То есть вы что-то делаете и не чувствуете, что вот там у вас там немножко ломит, как-то тянет. То есть когда вы делаете какое-то упражнение, не должно быть никаких неприятных ощущений. Как ни на брусьях, так ни от пола, так ни на турнике, ничего такого не должно быть. Вы должны себя спокойно чувствовать. Поначалу может быть там немножко, например, когда, если вы прям совсем начинающий, там, не знаю, занимаетесь второй день или первую неделю, у вас там может там немножко там... В груди неприятное ощущение быть Плечики чуть-чуть тянуть Но то есть в любом случае вы должны чувствовать себя Если вы чувствуете, что у вас слишком болит грудь Или прям очень неприятно То и не надо делать, нужно отдохнуть Подождать, пока ваше тело окрепнет И вот многие спеша, не чувствуя своего тела Особенно те, кто уже имеет какой-то уровень А не те, кто начинает Они не чувствуют, что там у них потянуло плечо вот они делают отжимания, а у них тянет там грудь, трицепс, локоть. И из-за этого в конечном итоге они получают на каждой тренировке свою микротравму и получают какую-то потом в итоге серьезную травму, что приводит потом к тому, что вот, брусья не нужно делать. <сípro> <сípro> <сípro> а, <вот>. Давай, соберись. Самое первое и одна из самых главных ошибок у людей, они неправильно стоят в упоре. Как нужно стоять в упоре? Все очень просто. Вы просто беретесь, поднимаетесь. Грудные должны быть сведены. Это же брусья. Вы не должны стоять вот так. Не должны перегибать свой локоть. Вы вот, должны стоять за счет силы. Рука прямая, все прямое. Грудь сведена, пресс напряжен. Никуда там назад не отводитесь, никакой лодочки. Просто ровной. Все. В таком положении вы должны продолжать отжиматься. И в таком положении вы опускаетесь вниз, стараясь, чтобы кисть тянулась к, к подмышке. И в таком же положении вы поднимаетесь наверх. То есть не надо обратно куда-то там откидываться или тому подобное. Также главная ошибка у не только новичков, но и продвинутых людей, это то, что когда они опускаются вниз, они остают свой корпус вот так. То есть скручивая свои грудные. Нежели, ну, а нужно наоборот, распрямить свои грудные, максимально их растянуть. А когда вы поднимаетесь наверх, максимально их сомкнуть в верхней точке. Главное, когда вы стоите, ваша грудь должна быть сведена, все четко, трапеция напряжена, руки напряжены. Не перегибайте свои локти. То есть не делайте прям вот так, как многие, вы знаете, ну, скорее всего, вы видели в видео, как люди делают очень много раз на брусьях и перегибают свои локти прям вот так вот сильно. Это не очень хорошо для ваших локтей. Вот. Вы должны стоять за счет силы. Также, когда вы опускаетесь вниз, вы должны полностью разгрыть свою грудную клетку. Это очень важно, ведь... Вся работа грудных включается вот В приведении, по сути, плеча назад и вперед Все То есть, ну, грудные вообще отвечают за то, чтобы привести вперед И если ваша грудная будет всегда впереди Вы будете работать только лишь руками Естественно, у вас никогда не, не будут не забиваться Грудные не как-то вообще прочувствоваться И в том числе не расти Вы должны в нижней точке максимально раскрыть свою грудную А в верхней точке выдавить себя то есть вы должны свести свои грудные. И когда вы стоите, они сведены. То есть вы опустились, поднялись. Также огромная ошибка. у Это уже и у новичков, и у людей, которые продолжают, но не как-то не играли с брусьями, с различными упражнениями на брусьях. Либо просто, которые очень сильно гонятся за своим количеством. Это лодочка на отжиманиях на брусьях. Это большой косяк, который нужно убирать прямо вот лучше с первых дней. На брусьях вы должны отжиматься ровно. То есть у вас не должно быть вот такого. Лучший лайфхак, как убрать эту ошибку или не получать, вы можете даже небольшой уголок делать. То есть делать вот так, отодвигая задницу назад. Фу, сколько этих тварь! Бля. Отодвигая задницу чуть-чуть назад, напрягая свой пресс, напрягая свои грудные. Также небольшой лайфхак, как от этого избавиться или не получить этого. Вы должны, например, вот я стою здесь, буду отжиматься здесь. Вот лежит какая-то палка, примерно на расстоянии шага от меня. Вы цепляетесь взглядом за эту палку во время отжиманий. И боковым взглядом вы должны видеть свои носки. То есть, я не знаю, попробую показать вот так вот. То есть, вы должны видеть свои носки боковым взглядом. То есть, получается, я смотрю на палку. И боковым взглядом вижу свои носки. Так я должен постоянно отжиматься. То есть вот, я взял палку. Взгляд. И когда я отжимаюсь, я вижу свои носки боковым взглядом. Но смотрю на палку. Благодаря этому у меня ноги не уходят вот так. То есть я не отжимаюсь вот так. Вот, как это делают ноги. Нужно делать это все четко. Так, у меня там записано. Так, это будет смешно. Так. Лодочку. А. Недораспрямление еще локтя, конечно. Не, здесь просто именно по цветам очень хорошо. Черный футбол, кстати, бы вообще не смотрелась. Ты потерялся на фоне. Да, да, да, что ты еще про меня еще говоришь? Мои видосы собирают 100 тысяч просмотров. Посмотри, сколько много. Посмотри, сколько собирает твой. Хорошо, его Ну и третья ошибка это недораспрямление. То есть вы когда отжимаетесь, не допрямляете свой локоть Многие скажут, что это же как так, типа полезно, не недораспрямлять локоть Но когда мы недораспрямляем локоть, у нас э, включаются только лишь мышцы, не тренируя наши сухожилия, связки, вот, не локтевые, ничего То есть ну, если брать брусья, то, например, когда мы выпрямляем свою руку, наши сухожилия тоже тренируются Потому что они напрягаются, скажем, на прямых руках Естественно, что после тренировок вам, скорее всего, придется отдыхать дольше, чем от обычных, когда вы не полную амплитуду, потому что мышцы восстанавливаются быстрее. Но на тренированном сухожилии это залог успеха всего, <laughs> потому что они нужны. То есть, когда вы отжимаетесь, вы, вот, то есть, вы отжались, и вот, выпрямили до сюда и вот так, то есть, работаете. Нужно до конца выпрямить. Но Конечно, все зависит от того, на что вы нацелены. Лучше, конечно, делать тренировки э, ну, комплексные. То есть, например, один день вы там, вы, там или, например, там, 3-4 дня вы тренируетесь в полную амплитуду, делаете все четко, ровно. И, например, там, один день в неделю вы делаете в неполную амплитуду. Ну, например, вы там хотите кровью залить мышцы и вот поделали в неполную. или в, один, в одну же тренировку вы делаете, например, одно полное, два неполных, одно полное, два неполных. Я сейчас покажу, как это выглядит. А также главная ошибка на брусьях, из-за из которой у большинства людей появляются травмы с плечами это вы не опускаетесь к подмышке то есть ваша кисть должна стараться идти к подмышке это как если кто-то делал когда-нибудь флаг на турнике чтобы он получился нужно чтобы кисть была ровно под плечом на брусик отжимания идут также то есть вы делаете вот так но большинство людей новичков и не только Начинают отжиматься вот так Вводя руки специально назад Я не знаю, зачем они это делают и это, ну, То есть у меня очень сильно тянется Плечевой пояс Из-за этого очень сильно у вас Растягивается плечо под большой нагрузкой И вы получаете от этого травму Причем серьезную травму То есть так и делать вообще не надо, ребят Это дерьмо Так не надо Так, И что там еще надо рассказать Ну все, по сути, рассказать, как правильно отжиматься Я вроде все рассказал